2020 год сам по себе является родовым годом, и его вся задача с теми процессами, которые мы проживаем, она, несомненно, ведет нас к рождению чего-то нового. То есть многие люди это уже поняли, осознали и практикуют этот процесс, да, вот как бы завершение и рождение нового, и... Те события, те калейдоскопы, где-то в какой-то степени мультиков, где-то реальных, реальных и проблем, и ситуаций, они не могут не, не обращать на себя внимание, какая бы ни была у нас обстоятельная картина нашей персональной жизни, но мы все часть этого социума, этого мира, оно нас тревожит. Да? То есть в моем поле, в силу того, что я практикующий а не психолог, я веду приемы, и есть клиенты, и пациенты, конечно, есть много людей, которые столкнулись напрямую в своих семьях, в своих родовых системах в своей жизни с, и с, скажем так, последствиями этой эпидемии, эпидемии, да, и в плане здоровья и в плане а, таких побочных эффектов этого а, пандемичного турне по миру, потому что а, очень много людей а, столкнулись с потребностью смены даже своей формы деятельности, то есть, этот год он настолько трюханул, да, назовем это так, трюханул пространство из разных территорий, с разных трибун, льется разный контент, одни говорят одно, другие другое. Мы как мастера для женщин в основном обучаем и делимся знаниями, которые сами как женщины проживаем и наблюдаем. И знаете, как хочется рассказать только то, что ты сам или достиг, или постиг, или вот находишься в этом процессе, в этом пути прямо сейчас, здесь и сейчас. Ну вот мы, мы, мы такие с Катюшей и сформировали вот совсем скоро есть намерение провести женский интенсив, который будет проходить буквально в начале октября, второе, 3, 4 октября и Посвящи, посвящается он конкретно вот этой теме плодородия, изобилия и м, м, да, вот кон, конечное завершение, потому что некоторые из нас до сих пор еще так и до конца не осознав, что, м, увы, по-старому по не будет, или, м, какая преследуется цель вот, всего этого процесса, это нечто старое завершить, и, скажем так, с позиции своих компетенций, людей, которые немножко больше видят, да, видящих и тонко чувствующих, скажу вам, как есть, навсегда, потому что так, как было, не будет уже никогда. Часть определенных процессов завершается, и, через буферную зону перехода, нечто новое рождается. Если раньше многие просто слушали или читали о том, что вот какие-то профессии исчезнут, вот футурологи прогнозируют появление новых, вот что-то там у нас какой-то переход, вот там когда-то там что-то будет, что-то будет по-другому, то мы с вами вот в этом... В 2020 году, по сути, действительно как в историческом году, который перелистнет очень значимо во всех летописях, да, вот наше развитие цивилизации как до и после, в этом сейчас, прямо сейчас находимся. И находимся, конечно, с разными, с разными аспектами своего эмоционирования и тревожности и так далее. То есть, Скажите, пожалуйста, те, кто пришел сейчас слушать, да, вот в эфире, насколько близка вам, действительно, важна ли вам вот эта тема, которая фанит и которую мы поднимаем, да, в данном эфире, завершение определенных задач, завершение. Хотели бы вы узнать о том, как это делать и рождение, да, вот тот. То, что я говорю, вот мы 9 месяцев нечто что-то там вынашивали, что же мы вынашивали? И вот это надо завершить, действительно завершить, и родить, и э, желательно хорошие. И вот по сути то, что родилось, начать это растить. И в жизни многих это в буквальном смысле в очень буквальном смысле а, происходит некая форма рождения себя и себя. Вот как, как будто у тебя старое эго, старая жизнь, вот она где-то а, там, она а, просит себя уважительно да, завершить, и новое, а, вот оно маячит, как-то уже пахнет даже, а может быть у кого-то действительно уже прямо реализовалось, живется, и хочется понять, а, а как же в этом быть. Теме. Ну, я немножко от себя уже два слова сказала, ну, несколько фраз, скажем так, о том, что, что есть э, этот непростой год, да, что мы в фазе вынашивания и, по сути, э, очень по и что, что же кто на плодоносил, что на вынашивал и что, и что будет рождаться, зависит, по сути, от каждого из нас. И самая приятная новость, что пока мы в фазе вынашивания, мы можем мгновенно изменить внутри своей системы, что же мы там вынашиваем и что же мы бы хотели родить. Ну, я дам тебе возможность тоже поговорить немножко. Хорошо. Приветствую, Ирочка, тебя. Прошу прощения у телезрителей, участниц, которые нас смотрят за то, что опоздала, что тогда не, не могла зайти по ссылке. Хочу сказать, что с 20 сентября уже не буду уходить в глубь, почему с 20, но с 20 сентября реально наступили совершенно еще новые времена, произошло обновление и у вас сейчас, у всех, в буквальном смысле слова, начинает э, происходить прозрение. Зрение. Вы, вы будете прозревать. Будут открываться глаза на те процессы, на которые ранее они или были закрыты, или вы не хотели смотреть. То есть э, сейчас все больше усиливается потребность э, в мире и внутри вас, потому что мы есть частички этого мира, правде, правде о себе. И а, у некоторых будут наступать такие события, что вы даже делать ничего не будете специально, но вы сможете проснуться, и будет такое прозрение да, какое-то. Даже вот м -м, у меня знакомая ну, клиентка она в Москве, она звонит и говорит, я как прозрела, я 15 или 20 лет в браке с мужем, я как прозрела, да, вот, то есть, буквально в буквальном смысле слова начинают открываться глаза. И здесь самое важное, вот это ваше прозрение должно быть направлено на рост и путь к себе не на ту информацию, какой там я прозрела, муж не такой, да, или еще что-то не такое. Да нет, он как раз такой, какой он должен быть рядом с тобой, исходя из твоих вибраций. Зависаю или нет? Немножко, такой, немножко, чуть-чуть звук. Вот, поэтому это настолько важно сейчас успеть себя сонастой, себе а, в конце года. Я, я считаю, что уже конец года, что мы уже идем до да, завершению. В 2020 год он уже а, перевалил за половину и потихоньку, тем более сейчас закончится эта красивая осенняя пора, и потихоньку перевалит время завершение завершения зима, и будем встречать уже 21 год, и здесь вот как раз таки важно э, договорить с собой, сказать всю правду о себе, о жизни, все-таки еще раз, я могу опираться только на себя, изначально, в любом случае, на свое мастерство, на свои знания, на свой опыт, и э, мы не будем сейчас говорить с вами о политике, о том, какие грядут времена, какие там волны будут, не будут. Но мы с вами сегодня немножечко поговорим о мастерстве и о том, что каждая из вас, каждая из нас владеет мастерством. И очень важно прийти вот к этой точке невозврата к себе. Здесь я и мое мастерство. Я должна опираться на свое мастерство. И исходя из этой точки и поддержка, и рождение меня новой, и рождение моей жизни, и рождение тут и семьи, и карьеры, и всего остального прочего, да, то есть опять же, зри в корень, зри в себя, зри в те способности, которые в тебе есть, и думай, что тебе нужно засеять в себя, да, какие посадить еще зернышки для того, чтобы ты начала плодородить, плодоносить, да, Ирочка, и, собственно, то есть это, это вот тот, тот момент знакомства с собой, все-таки поиска себя. И я вот так и не написала пост, но я напишу, мы когда прошлый ретрит проводили, я настолько, Ирочка, тебе благодарна за йогу, за тело, потому что это так сейчас важно. И насколько ты это красиво даешь, насколько это легко, насколько это сейчас Допустим, таким, как я, важно, да, тем, кто я не занималась телом никогда, потому что Бог дал, Бог породил, Бог дал тело, которое вроде бы смотришь, ну, и нормально, да, и многие годы нормально, но по именно физиологии, по здоровью оно уже хочет гибкости, тянучести а привычки этой нет. И вот многое есть в Ютубе йоги, ну, кто как дает Ира. Спасибо. Это реально талант. Да, и это очень важный элемент вот, плодородия, плода, не знаю как сказать, да, вот засевание в себя, в свое тело одного из элементов рождения себя, нового, потому что тело да, ⁇ это первое, это очень важно и нужно заниматься. И вот я потихоньку перехожу к рекламе нашего, ну, как, как об этом не говорить, ну, да? Я тебе два и... слова, Кать, потому что э, тело — это наш, наше пространство, и э, вот этот весь год, он показывает нам э, то хозяйство, где мы хозяева, да где, где и я. это сейчас каждый день говорю всем своим клиентам, что бы ни пришло, какая бы... Опа не настигла вот всему, все празднуем, все, все празднуем, потому что если ты празднуешь даже образно говоря отрицательное, ты его по сути стираешь со своей доски как мел губкой. То есть вот ты к нему отнся с любовью, все его нет, то есть растворить изменить можно только любовью, только светом, только улыбкой, только своим позитивным отношением. А то, что с тобой происходит классное, крутое, возьми и вынеси это на э, такую тусовку, как на площадь, вынеси. Вот моя радость, давайте порадуемся вместе, давайте порадуемся вместе, и этого становится больше. То есть, кто принял с любовью, это исчезло, вытер, как на доске, а это вынес на всеобщее поле, и, и, и он такой вот фестивальчик, мини-фестивальчик, всем стало немножко лучше. Ну, так что я сейчас тоже, знаешь, стараюсь. Оно пытается там что-то пролезать, как это, печалька, бедосик, ай-яй-яй. Но и его в топку духовного опыта стираем это с доски. Да. Да, вот именно принятие, правильно, я присоединюсь, да, принятие, то есть, если это происходит, значит, что? Это моя миссия такая, я должна это пережить, пройти, принимаю, понимаю, да, буквально ты принял, и, а, ну, ты понял, принял, аннулирую. Но, по аннулирую. сути, мгновенное управление пространством, мгновенное. То есть если ты с чем-то борешься, если ты что-то осуждаешь, если ты от чего-то убегаешь, ты будешь с этим сталкиваться снова как с дежавю, такой, по, по восьмерке, по бесконечности, бегать как по манежу. В моменте вот этого принятия, как ну, я это называла растворение, да, осознанного отношения к тому, что происходит, ты, ты, ты реально меняешь мерность, то есть у тебя мгновенно Парадигма происходящего сразу перещелкивается. Поэтому, дорогие, мы вот сами так живем, и всем вам советуем, то есть, если какой-то фос-мажор, обстоятельств, ну, ну, веселуха сейчас вот в эфире немножко, потому что то подключиться не можешь, то что еще что-то. Но э, сразу да. вопрос, но это... что происходит и почему. Кстати, и... Вот на, на ретрите как раз-таки у нас будет элемент практик, где естественным путем мы будем давать техники, как принимать, да, не умом, а, а как ты принимаешь это все искренне, естественно, телом, да, как тело все принимает. Да, именно. Ну, о ретрите расскажи, потому что ты начала и, и исчезла. Ой, девчонки вот, ты знаешь, начало ты, начало ты, бессознательно озвучив то, что плохое принимаем, хорошее усиливаем, да, и смотрите, вот сейчас очень важно понимать, вот некоторые люди, ну, как бы, давайте так, у большинства паника, вот, а что дальше вообще, а что будет, а что будет с бизнесом, Но все-таки, да, вторая волна, не вторая волна, так вот, смотрите, Мастера, специалисты, те люди, которые несут в себе знания, любые знания, неважно, любое мастерство, они как были востребованы, они так и будут востребованы. Никакой бизнес нормальный, если он э, существовал, да, и была в нем польза, ценность. Вот мы будем на нашем ретрите плодородия в октябре очень много засевать семян ценности, мастерства. Вот, вот это вот изобилие плодородия очень важно. Вот я вам такой банальный пример наведу, да, вот, недалеко от моего дома, есть небольшой рыночек, и там продают бабушки, то есть много очень домашней продукции. И есть там и мясные, и а, кулинария, да. И вот во время карантина все получат в и у бабушек, и у кулинарии, и у мясной продукции. И они как работали, они как работали, понимаете. Ценность от этого не пропала. То же самое, вы знаете, ситуацию с мастерами, маникюра, насколько востребованы. Да? Даже так давайте возьмем. То есть если человек знает свое дело, любит свое дело, если он живет вообще свою жизнь и занимается тем, что он любит, он никак не сможет, его никто не сотрет. Его никакой вирус не сотрет, никакая пандемия не сотрет. Да? И вот, вот это очень важный момент, вот здесь, в этом всем простом Когда ты живешь свою жизнь, и когда ты то живешь, и тебе ничего не страшно. И вот даже сегодня Наташа Трухан выставляет в группу, я подписана посты такие небольшие, как картиночки, и выставила в Библии 365 раз написано не бойся, слово не бойся, специально вам на каждый день, на каждый день в этом году не бойся. И вот как раз-таки на ретрите, который у нас будет в октябре 2-4, мы все с вами станем, каждое на свое место, первое место ⁇ нас, это место, место социального статуса женщин, потому что мы не рождаемся мамой, мы не рождаемся сотрудником, мы не рождаемся начальником или родителем. Да? или дочка, мы рождаемся девочками или мальчиками, женщинами или мужчинами. И очень многие годами сидят и занимают не свои места. Естественно, как бы они на своем месте, вы и себя потеряли, и дело свое найти не можете, не понимаете, куда он двигаться, да? Вот, и, да, лишь вот этот ретрит, я сейчас чуть-чуть да? еще договорю и тебе передаю слово. Да, да. Вот он о от того, что вы станете на свое место. Понимаете? Вы как, как только у нас свое место станете, вы прозреете. <смех> да, вот так сразу. Вот. Лишечка, передаю тебе, да, давай так по очереди будем, да. а то я и ты можем говорить. Да, да. Так и есть, но даже, знаешь, как у тех, у кого действительно все было неплохо, все не стало катастрофой, стало да. может быть плюс-минус нормально, скажем так, но очень много людей, которые столкнулись mm -hmm. с ну, полной перезагрузкой, полной, тотальной, полнейшей, или собственной, или э, у родных и близких, и э, вот я каждый день веду консультации, пишу контент, и, там, реагирую на вопросы, которые прилетают просто от э, подписчиков из поля и ну, понимаю, что есть все-таки огромное количество людей, которые не знают, что делать с вот этим своим перерождением, именно перерождением. И приходится э, об, объяснять вот эти такие, знаешь, как чайниковые азы, начиная с вот этого уровня ценности, ценности. То есть если, э, если вы жили с склоненной головой, образно говоря, подбирая крохи из-под стола, ориентируясь сугубо на выживание и полную только эм, такую заботу о материи, да, вот как такое вот склоненное существо, то сейчас говорю, вас не клонят на колени, ни в коем случае, вы что, вы не поняли, все наоборот, вас выравнивают, выравнивают, посмотрите на ситуацию, выйдите, это зеркальный год, он двойственный, он зеркальный, он выводит из-за зеркалья. То есть это вас не склонили сейчас, не скрутили, это вас наоборот выравнивает, только э, это же искажение такое было, что ну все наоборот. И вот в этом выравнивании и, и, и происходит какое-то такое мягкое поэтапное э, прозрение. Как да, как ты говоришь уже много раз за этот эфир, реальное прозрение, и да, оно будет немножко с потерями, но по теряет кто? Ложное эго, то есть теряет вот эту свою иллюзию значимости, какие-то привязки, ложное эго, и о, входит на самом деле система в истину и э, я повторюсь я это было повторять, наверное, еще ну, месяца два точно потом уже с ноября это будет бесполезно, то есть я в ноябре всегда начинают писать прогнозы на следующий год, и это правда это правда э, октябрь еще будет, скажем так, этим годом, с ноября уже заходят э, волны следующего цикла и э, у всех есть эта уникальная возможность еще э, действительно через переосознание э, внести истину внутрь себя, пока ты вынашиваешь. То есть сейчас, по сути, же, э, земля вынашивает. То есть она вынашивает. Но э, ее процессы проживаются в каждом из нас. Причем не только в женщинах, потому что... Женский аспект есть и в мужчинах. То есть мужские души тоже вынашивают, женщины вынашивают более буквально, то есть как вся система целостно. И что же мы там родим, зависит конкретно от нас. Одни родят колоссальные, колоссальные ну, блага, изобилия э, в результате своих трансформаций другие родят, конечно же, то, то, то, то, с чем не захотелось попрощаться, то есть если что-то умирало, а ты его как дохлую лошадь продолжаешь, типа, буцать в надежде, что она оживет, она не может ожить, она не может ожить. То есть И вынашивая мертвое, заведомо мертвое, ты живой родить не способен. То есть, поэтому мы трубим уже как только можно со всех трибун. И э, есть еще последний момент, который хочется донести. Это вот то, что Катя, ты затрагивала. Это важность физического тела. Но эта важность ну, просто сейчас такая колоссальная, что... Не хочется, знаешь, как бы такой вот этой вроде как нахрапной своей энтузиазмом напугать народ? Тело, тело, тело, тело. Да что же вы со своей этой йогой, физкультурой и все такое? Да бегаю я, бегаю. Некоторые вот у меня даже были такие мои знакомые реагирующие. Я говорю, хорошо, хорошо, молодец, бегаешь. Я говорю, давай приходи еще на практики. Вот. А что, мало бегать? Ну, немножко другое, это о другом немножко. Так, чтобы совсем понять, приди разочек, два, приди на практике. Всех зовем на практики. Сейчас так много э, мастеров классных, которые дают... Э, ну, действительно бесценное. но ну, мы вот с Катей, конечно, сконнектились и даем интенсивы. Интенсивы для женщин, самая ну, просто свежайшая квантовая информация, просто с, прям, со сковородки <laughs> из космических измерений, щедро сразу делимся, дарим. И что хочу сказать, дорогие, те, кто съездил с нами на ретриты, Летом. Имейте в виду, это совершенно другая программа, потому что я смотрю на некоторых девочек, которые уже так наблюдают и наперед радуются за тех, кто с нами поедет в октябре. Вы не поняли, программа совершенно иная, абсолютно иная, и наполнение, вот слушайте, вот здесь, да, вот с точки зрения плодородия, изобилие, что же, что же ты сейчас вынашивала, дорогая, что же ты сейчас будешь рождать? И что родится вся твоя семья, твой род, и куда, куда войдешь, в какой континуум в 2021 году глобализма, да, назовем ему, хоть пару эпитетов все-таки дам, глобализма, миротворчества. И знаете, как хоть я не люблю отрицательными нюансами бросаться, но на второй стороне этого пока дуального мира это разделение, и это война, и это все-таки ну, тотальная невозможность соединиться с тем, что тебе очень важно. Поэтому давайте это делать сейчас. У нас есть очень много еще времени, целых три месяца, по сути, да, Кать? Да, я, знаешь, еще люблю переводить э, как в материю, да, и вот, э, вот конечно же, у многих стоит вопрос материи денег все равно, да. да? И вот я хочу сказать тоже, вот, как ты говоришь, буквально из последнего э, деньги всегда у нас могут быть э, из двух потоков, как бы из двух каналов. Э, первые деньги это деньги, которые мы все привыкли. Э, те деньги, о которых мы знаем, что ты пришел на работу, поработал и получил деньги баланса, да. А второй э, вариант прихода денег – это потоковые деньги. Это как раз деньги, которые у тебя есть всегда, есть на все. Но только в том случае, когда ты сам внутри себя вот как раз таки да, проработал, прошел же какой-то круг занял свое место, знаком с законами, с законами сегодняшними, как вот много, много людей давно говорили, вот там думай, будешь думать хорошо, будет хорошо. Сейчас уже давно наступило, то есть уже некогда тренироваться, некогда репетировать, некогда проверять, а работать это или нет, это правда или неправда. Сейчас буквально начинаешь бояться, что там, ой, заболеешь, уже температура повышается от страха собственных мыслей. Да. Понимаете, это у многих людей. Да, то есть, ну, поэтому тут, тут, тут сейчас задача э, для себя выписать эти законы, да, мы будем о них говорить, Ирочка обязательно, и применять, потому что у вас по-другому нет, нет, ну, нет выбора, по-другому, иначе битву, да через собственный опыт по-плохому, но зачем вам это надо? И сейчас как раз то время, когда мы переводим опыт, опыт, который уже у многих у нас огромный, дух. И вот эта осень, точка зрелости, и вот этот ретрит наш плодородие. Это Ретрит, зрелости, не созревание, ничего-то там, а зрелость и пожинание, да, манифестация, вот, покров, засевание. То есть такие даже слова, которые не нужно объяснять, не нужно, о чем этот ретрит. А вот он, он как раз-таки о, о глубине, а потом вот, да, ну, все знают, что вот «тырочка интуит», да, и... Путь интуиции. У меня тоже, да, все с душой, то есть, ну, какая логика, о чем, о чем можно говорить, логики нет, и объяснять ничего не, я, ну, со смыслом, а смысл, да, когда это, это, законы, они глубже, чем логика, они глубже, они строят все, Когда это мироздание стоит на этих законах, эти законы, это энергия, и мы говорим, да, об энергиях, которые мы будем транслировать, активировать, созидать эти энергии, направлять эти энергии. Поэтому я, допустим, очень жду это время, потому что мне очень хочется прикоснуться и к природе, и к себе, и поколдовать в хорошем смысле этого слова, да, потому что мы все, знаете, как феат, Видно, отличается настроение да, только вот по-хорошему <-хорошего> По будем пьячить. Да, да. Ну, вот, надо, надо делать. И, Давайте да, и женское поле коллективное. То, что мы с вами сделаем, извините, в таком поле, в таком месте за эти три дня, за семь, самостоятельно вы можете это делать годами. И это правда, и это факт. Да, да. Да. Ну, у меня еще есть желание, возможно, у кого-то есть какие-то вопросы, да, есть желание среагировать, пока есть возможность, да, вот у нас еще 15 минут, так, по таймингу. Возможно, есть какие-то вопросы к, к теме изобилия, плодородия и вообще насущные вопросы. Может, вам что-то болит сейчас, и вы попали вот на этот эфир? Что мы, мы с Катей, конечно, можем вещать часами, сутками, месяцами. Хлебом не корми, дай поделиться чем-то полезным. Но, возможно, мы можем принести вам сейчас пользу, раскрывая аспекты заявленной темы. Тогда напишите, напишите обязательно в чат. Мы это увидим и постараемся ответить. Ну и, а в целом, еще раз повторюсь, на первичный контент, такого касания к этой важной теме, классной теме, я вас приглашаю еще раз, Катя будет сегодня в 18.00, выше по ссылке можете зайти на женский клуб. И уже поучаствовать, уже сделать себе хорошо сегодня, сегодня. И в целом в женском клубе у нас так много там техник, которыми уже можно сделать себе хорошо. Ровно неделю назад, Катюш, делилась техникой а, телесной. То есть у меня был там йоговский интенсив. А, и, конечно, колоссальные как обычно, тоже получаю обратные связи. Благодарности, потому что оказывать, что вот так вот просто обычная реакция. Жизнь это вообще просто, просто. Особенно если ты живешь уже немножко в четвертом, пятом измерении, а не в третьем, где только борьба и э, ложная игра, пытающаяся нас заставить верить в то, что мы страдаем, то, что мы здесь для страдания. Мы здесь не для этого. Мы здесь для счастья, мы здесь для радости, мы здесь для сияния. И не лжем, демонстрируем, потому что это правда, и хочется только э, большее количество людей э, как бы в эту правду. Не то, чтобы пригласить, а, а просто донести, что ты реально достойна. Ну, то есть ты достойна, ты достойно, да? Да, я хочу сказать, что, конечно, да, мы, как вы видите, мы не усиленно готовимся, то есть мы не делаем, мы не зазываем, мы а в прошлый раз мы буквально по пообедали, да, или с тобой в Тоскана гриль, написали пост, группа была закрыта. Цель а, даже больше отдавать то, что то есть, есть то, что ты должен отдать, да, и ты это тоже понимаешь. То есть это как молоко у матери, да, если она его не сцеживает, она не кормит, да, ей становится плохо от этого молока. Поэтому есть потребности вот понимания, знания, да, это не мы сырой взяли и решили, да, решить. А вот оно идет, эта информация идет сверху, ты ее просто принимаешь и проводишь потом. Да? Что, что будет с вами после этого ретрита, и, для, и что он вам даст? Колоссальные изменения, и они настолько важны и ценны, потому что если вы сами, знаете, как место, пусто не бывает, если вы сами не засеваете что-то, то, что вы хотели бы видеть, будет засеваться то, что есть, будет заходить то, что есть, да, а все равно мы самостоятельно не можем на такой прям волне позитива провести три дня, засеять себя, это невозможно даже исходя из поля, да, потому что коллективное общее поле работает гораздо эффективнее, чем ты самостоятельно в контексте заявленной темы, да, Поэтому вы получите гораздо больше, даже чем вы сможете сами для себя это понять вот, и представить. В материальном плане вы получите возможность сделать все необходимые действия и шаги для того, чтобы подготовить себя к концу 2020 года со всех сторон и с точки зрения эмоциональной, чтобы несмотря на то, какие будут у вас с вы эмоционально нормально на все реагировали. И с точки зрения материальной, потому что как только вы первый закон свой восстановите и поймете, где я, где мое место, и кто я в этом месте, и где моя ценность, у вас активируются и материальные возможности. Понимаете, это тоже закон, это факт, это никто не придумывает. Вот. Плюс, естественно, с ментальной точки зрения у вас пойдут правильные мысли. Поэтому да. такие, правильные такие практики очень важны. На правильные мысли увеличивается, улучшается иммунитет и сразу выравниваются все структуры, выздоравливает тело. То есть это в том числе о здоровье. То есть вы хотите сказать, что за три дня мы можем создать пространство, в котором по итогу у меня появятся деньги, мысли, смелость, здоровье? Да, именно потому, что самое главное это состояние. А мы умеем создавать это состояние. Да? Да. Хорошо, я смотрю, вопросы нам не пишут, что-то мы подвисаем сегодня, но это не любая, любая, это всегда так вот, любая ценная информация, она зайдет только тому, кто к ней готов, кто к ней готов, да, кто готов это вот все услышать и попасть, потому что так просто, никому ничего все равно не дают, все дают по... Человек должен трудиться, все равно, это однозначно. Мы же не паразиты мы сюда не пришли э, паразитировать. Да? Через труд, усилия, э, мы будем получать плоды. А те духовные, духовная работа, которую мы делаем, это тоже, это тоже большой труд. Это еще больше труд, чем физический. Вот. Поэтому ну, мне не удивительно, что у нас такой эфир получился. Да, может быть, вот. Замечательный эфир. Мы оставим этот эфир на YouTube страничке и будем им любоваться и делиться теми, кто еще нам задает вопросы на тему того, что же нас ждет, в принципе, немножко дальше, чем видит рациональный ум, и что же мы собираемся делать в октябре на ретрите. Я думаю, что более чем понятно, собираемся создавать, как всегда, поле волшебства, в котором реализуется самое э, эталонное, то, что э, нужно, чему нужно родиться да, здесь и сейчас. Но это не, необычно. Вот я, я ее ощущаю для себя как э, мега ответственную встречу, потому что действительно потенциал на проведение этих интенсивов давался еще год назад, да, и мы собирались эту, этот комплект знаний, техник отдать в Италии в ретрите с Катей, да, в мае месяце, но он отменен был, и вот сейчас он как разделился на два этапа, одну часть уже мы, отдали осталось вот это вот выродить родить самое сочное самое ценное да ценносное ценносное и конечно невероятно повезет тем кто тем кто с нами попадет в это пространство потому что мы, мы в предвкушении мы видим что происходит и как это волшебно, yeah. причем без всяких каких-то, знаете, это не сказочный язык, это не эпитеты, которые просто смачно употребляешь для того, чтобы как-то украсить — это реальность, это реальность, и ей реально-реальностью этой хочется реально поделиться. Да, это факты, и хочу сказать, мы как мастера с Ирочкой не просто голословны, а, слава Богу, жизнь дает, дает собственные результаты, то есть сначала все мы ä, пробуем на собственном опыте, мы доезжаем самостоятельно, да? из пункта А в пункт Б, пробуем разные виды транспорта, но мы двигаемся, да. и у Ирочки, у меня есть движение, есть рост, есть определенные результаты, они неважно какие они могут, они могут быть и отрицательными с какой-то точки зрения и положительными, да, но они есть, потому что есть движение, вот и а, поэтому а, всегда тоже очень ценно идти к мастеру не теоретику, который, да, что в теории, там, да, вот как бы. и не, я не стесняюсь это говорить, потому что я прекрасно знаю, сколько ты, какой ты прошла путь, сколько ты обучаешься, точно же ты знаешь мой путь, да сколько пройдено, и, как, и какой ценой, и какие уроки, и с большим уважением к своему опыту, да, я имею в виду и тебя и меня. К труду мы можем с тобой говорить то, о чем мы говорим, потому что все это имеет собственные результаты. Вот я, поэтому для меня всегда важно, когда можно, можно быть каким-то. Классным лектором, но не прожить в собственной жизни какой-то путь, да? Оно просто классный электроник, да, человек, там, ораторское какое-то, это классно. Но другое дело, когда ты понимаешь вот эту глубину, и ты понимаешь, где тебе нырять и как тебе выплывать, из какой -то точки, да? То есть мы вас как, как мамочки со всех сторон сможем поддерживать, что это правда, да, То есть а? Независимо от того, какой у вас вопрос. Потому что то количество знаний, которое есть у Ирочки, да, разносторонние, у меня, мы постоянно обучаемся. Ну, я считаю, что это как бы очень ценно, очень ценно. Это правда. Поэтому будем вам, будем с вами делиться ценностью. Ценностью она есть. И активировать самые высшие аспекты ценностей которые вкодированы в каждую в каждую которые есть вот в каждой они просто в клетке в ветре клетки есть и к ним нужно прикоснуться прикоснуться немножко светом волшебством и так вдохнуть, и это зажигается, как, как красивый огонек, и начинает действительно женщина сиять, глаза светятся. Изобилие просто <смех> порхает, прет, да, и плодородие. Женщина плодоносная, плодородная, она не только физических детей в буквальном смысле создает. Это все, это все, что мы видим, это весь плотный мир материи, и даже больше. Все грубые материи, все тонкие материи и духовные миры. И вот на этот вид красоты, плодородия мы вас приглашаем. Наверное, думаю, что можно уже нам красиво завершить нашу сегодняшнюю красивую сессию эфирную с, ним, с легким иканием. Думаю, что все, что должно было быть услышанным, услышано. Все, что должно быть важного, сказанным, сказано. Да, я вижу, что вопросов нам, в принципе, не задают каких-то души трепещущих. Давайте тогда встречаться на самом событии. Приходите в женский клуб. ждем всех на интенсивах. И будем рады видеть в следующих эфирах. Спасибо. Да, всем спасибо. Кто хочет присоединиться сегодня в 18.00 на практику, ну и Живые встречи в начале октября здесь буквально 150 километров от Киева, то есть совсем рядышком по красивой осенней дороге, да, где уже потихоньку опускается листва на землю, и земля готовится к холодам. И мы тоже да, такой сделаем завершающий процесс э, прощания да, с тяжелым опытом, который был у многих, и встраивание, да, вот, в кодирование нового опыта, принятие, принимание новой миссии, да, где женщина будет женщиной, не страдалицей, матерью, пахалицей, а женщиной. Да, это тоже надо принять. Это тоже надо принять и с благостью завершить этот год и войти в новый. Спасибо большое за внимание. Спасибо всем за поддержку. Ирочка, спасибо тебе. Мы с тобой увидимся в ближайшее время. Спасибо тебе тоже. До встречи, друзья.